коллоидное серебро это интересный продукт, сейчас очень много серебра продается на рынке серебро в коллоидной форме то есть в форме живой опять же не добытой каким-то синтетическим или электрическим путем вот что живая форма всегда дороже, органическая вот значит что она делает? она убирает все известные микробы и бактерии то есть очень мощный Антисептик, антибиотик, растительный, натуральный. Значит, можно полоскать горло, можно наносить на любые слизистые. Недавно я подхватил какую-то такую заразу, как конъюнктивит вирусный. И глаз был красный, и я капал регулярно только серебро без каких-либо фарм средств и э, вот эта проблема отошла. Многие люди используют как урологическую многие используют просто заживление ран различные. Его можно пить как антисептик, потому что периодически кушаем какие-то ну, некачественные вещи. Например, англичане, то есть английская организация в НСП. Пьют регулярно по 2 чайные ложки каждый день. Но это связано с тем, что гигиена питания, они считают, что там крайне нарушена. У нас она тоже крайне нарушена, но привычки серебро пить настолько регулярно нет. То есть ребенку можно абсолютно безопасно, можно на ранке. Вот в любом случае продукт безопасен, хватает надолго. И а, уж более безопасного антибиотика вы просто не найдете. Поэтому в этом смысле Колодный Северо будет одним из лучших.